Всем привет, вы на канале UID и с вами Бакуменко Антон, а это рубрика экспресс-уроки по иллюстратору. В ней я буду рассказывать, как совершить какие-то простые действия или что делать, если вы случайно нажали какое-то сочетание клавиш и у вас все перестало работать или стало выглядеть не так, как раньше. Да, я мог записать всего лишь один урок по всему этому, но тогда бы вам было сложно найти в интернете это. Я посчитал, что проще записать... Множество коротких видеоуроков по 1-2 минуте, чтобы вы могли каждый из них посмотреть отдельно и найти ответ на любой интересующий вас вопрос. Например, в данном видеоуроке я бы хотел с вами поговорить о контурном режиме в иллюстраторе. Допустим, вы работали долго, рисовали в иллюстраторе, создавали какое-то изображение, и вдруг нечаянно вы нажимаете какое-то сочетание клавиш, и все становится вот таким вот страшным, некрасивым, и вы не понимаете, что с этим делать, и лезете сразу в интернет. На самом деле все просто. За это отвечает сочетание клавиш CTRL плюс Y. Вы можете выйти туда и выйти обратно из него. Данный режим на самом деле очень полезен. Он полезен в том случае, если, допустим, вы рисуете развертку упаковки, и вам надо, чтобы все контуры лежали четко друг на друге. На первый взгляд, контуры данной упаковки лежат четко друг на друге, и все выглядит хорошо. Но если мы выйдем в CTRL Y и приблизим, мы можем увидеть в некоторых местах, что они не, соч... не... не наслаиваются друг на друга, и это очень плохо. Поэтому данный режим будет в этом случае вам полезен. Надеюсь, данный урок вам был полезен. Ставьте, конечно же, лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, если вам что-то непонятно, и вам бы хотелось найти на это ответ. Я обязательно запишу ролик, чтобы вам помочь. Спасибо за внимание, до новых встреч!